Друзья, я вас приветствую на канале о Сложном Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня продолжим делать сущность продукт. Закончим некоторые методы. Немножечко ускоримся. Я вам предлагаю не тратить время, переключиться сразу в Visual Studio. И походу будем решать, что нам сегодня нужно делать и, собственно говоря, как. Итак, друзья, у нас есть некоторые методы, вот, которые нам нужно реализовать. Три из них реализованы. У нас остался getPaid, get by ID get most get это ну и еще вот эти вот два метода и мы их сделаем чуть попозже сегодня займемся так называемым gettiнгом ну ладно не буду кидаться в общем получение данных при getpage get by id mostuit и get most rated Посмотрим, как можно это быстро сделать. Я сегодня буду, наверное, много копировать, и за это меня прошу просить, с одной стороны. А с другой стороны, это один из способов написания кода, который вы, наверное, прекрасно хорошо знаете, и не воспользоваться им в таких вот вариантах, как у нас, на самом деле, было бы глупо. Да? Смотрите, у нас есть категории, и все вот эти представления, ну или почти все, уже есть. Ну давайте начнем get page, смотрите. А я сейчас запущу систему, и мы увидим, что какая-то уже реализация, она на самом деле уже похожа. Смотрите, нам нужно page. давайте возьмем, скопируем page. вот он, Ctrl-C, ctrl V. Ctrl я вот так вот прям не стесняясь буду это делать сегодня, надо заканчивать эту серию. И здесь проще простого, Ctrl-H, Product, заменить, заменить, заменить, заменить, заменить. заменить. И до самого низа, как говорится, заменить. Окей. Ну и смотрите, теперь мне нужно здесь сделать... Продукт Он не может быть био. Давайте посмотрим. А, импорт Вот, есть. И теоретически у меня сейчас должен появиться такой же... А, ну конечно, сейчас он, конечно, и появится. Ага. А, надо перейти еще вот сюда, давайте прям сделаем тоже по-хитрому. У нас есть категория endpoint, у нас есть здесь вот где-то вот getPaged, и я прям вот так скопирую, и вы не поверите, ой, прям вот сюда вот так вот, getPaged, вот он, get так вот прям заменю и здесь только напишу категории. То есть заменю категории, теоретически все должно сработать, один из плюсов того, когда вы делаете вертикальный слайс, и они вдруг от дружки не зависят, на мой взгляд это очень интересная концепция. Так, на нужны продукты я нажимаю Get paged, Try, допустим страничка No, Execute, ну вы не поверите, все заработало и здесь видно, что у меня Page Slice 5, да Page Slice по умолчанию 5. Total 12, ну я думаю, что если я поменяю сейчас, допустим, на первую страничку, то да, где-то вот сейчас посмотрим вот тут наверху, да, вот продукт 666 это уже на другой страничке. Ну, давайте ради примера, чтобы достовериться, да, продукт 11 в общем, вот уже все заработало. Ну вот так вот быстро создали GetPages. Давайте попробуем теперь с GetById. Ну, смотрите, у нас есть GetById, вот, теоретически я тоже его скопирую. Напишу Ctrl V, а, ну здесь нужно конечно же переименовать. Давайте я прямо здесь переименую, здесь будет Product, вот, и здесь теоретически я могу проделать то же самое, Ctrl H, заменить все, тогда сделаем по простому, продукт добавить. Ну и нажмем сохранить И, ну, не поверите, мы, я опять сделаю очень просто Здесь у нас вот есть GearBuy.id Где он? Вот он ну, Прям... Мне, конечно, стыдно это делать, но... Что, Чака разно бывает в жизни Иногда копипаст очень сильно помогает Вот GearBuy.id, F12 Заменяем его здесь пишем что у нас теперь приходит продукт вот. вот таким вот образом ну еще я его повыше подниму чтобы он был вместе с теми которые уже реализованы вот. дианор отлично ну и давайте запустим в конце концов Для начала получим все. Я прошу прощения за мой голос, если вам интересно, конечно, простыл. Вот я копирую какой-то продукт, иду get by id, я надеюсь, что он у меня сработает, нажимаю execute, ну и в общем-то вот и get by ID. Ну, я понимаю, что сущности на самом деле очень простые. Но тем не менее, суть сводится к тому, что вот это вот вертикальное разделение, оно будет работать на вашу скорость решения задач. Да? То есть, если может показаться с первого раза, что для решения какой-то задачи в первоначале нужно писать очень много кода, то это на самом деле да, это правда. Но зато в дальнейшем вам писать кода ну, практически не потребуется. Вот Ctrl-C, Ctrl-V, как вы видели. Ну что могу сказать? Эти две задачи я как бы решил. Давайте переключимся, Где у нас тут будет задачка? Я поставлю getPage решенную. Get решенную. Давайте get most viewed. Ну для начала давайте наверное скопируем. Наверное, get Там, А, нет, нам нужно getPage, нам нужна пачка, да. Это наверное get all. Ну хотя тоже смотрите, get most reviewed. А у нас количество заданных. да, давайте сделаем категории, где у нас тут Get All, вот так вот опять его скопирую, Ctrl-V, здесь опять сделаю переименование, а потом немножко поправим, собственно говоря, тот самый нюанс, из-за которого нам пришлось копировать. Так, мы получаем продукт Get All, ну, кстати, можно get all. Да, get, он уже есть. Да, get all есть. Я зря копировал, Но равный. мы его все равно сделаем get good, то есть максимальные просмотры вот таким вот образом. Request. Ну и это у нас, конечно же, конструктор. Так, и теперь нужно эту еще штуку переименовать правильно. Во-первых, это продукт. Ну, вот таким вот образом я это делаю. Вот. И нам нужно немножко обработать вот этот вот реквест, то есть дописать его. Что здесь подразумевается? Нам нужно получить список продуктов по количеству, то есть количество продуктов у нас будет видимо ограничено. Ну, в данном случае указано, давайте по умолчанию будем э, разрешать 10 штук, и здесь тоже, наверное, 10 по умолчанию. А это я к тому, что нам нужно получить всего 10 товаров, то есть нам пейджик не нужен, значит нужно взять из базы те, отсортировать их по количеству и в общем-то вернуть. Select у нас э, здесь на самом деле простой, мы будем выдавать тот же самый результат, наверное. А вот что касается предиката, то есть непосредственно самой фильтрации Мы не сможем просто так написать здесь где review, count И нам нужно какую-то группировку сделать И для этого мы воспользуемся ну, собственным методом Не будем использовать определенный пред get хотя частично наверное да? Давайте для начала закроем все Здесь у нас что, лишнее уберем, наведем порядок и вообще вот это вот нужно закомментировать и нам нужно получить какие-то арты. Ну вот как-то вот отсюда вот давайте начнем. Для начала нужно сделать, ну я вот так сделаю. Ю, Опять же, тут можно пойти из двух сторон, на самом деле, сначала получить продукты, заинкодировать в них ревью, сгруппировать по их количеству и выдать уже наружу результаты, а можно наоборот пойти в ревью, то есть получить репозитории ревью, получить все ревью, группировать по количеству и выдать. В общем, тут все дело производительности, ну, в общем, на самом деле, все решает MyDreamingDesign агрегат. Что у вас самое главное? У нас главный продукт, и поэтому я от него пойду, но на самом деле, мне кажется, это будет правильно. Ну и первое, что мы получили репозиторий, дальше. Итак, первое, что мне нужно сделать, репозиторий, get all. Ну, давайте снова сделаем async. здесь, конечно же, wait. И сюда нужно подставить некоторое количество параметров. Ну, для начала первое, что я хочу сделать, это сделать include, а, то есть включить сюда, чтобы к продуктам загружались и а, отзывы, которые я буду считать. А, include, а, вот таким вот образом делать reviews, да, они у меня здесь будут обязательны. А, вот а, так как-то дальше, мне нужно disable ну, по большому счету, это астрекинг, да, да как он называется, антицифраборка. И мы просто говорим о том, что мы не будем изменять полученные данные, чтобы она не загружала и не отслеживала изменения состояния. Ну, и еще вот эту штуку я вот сюда не зря не вернее, не стал удалять, потому что эта штука тоже должна мне кое-что, моему пользователю, который администратор, дать больше привилегий, он видит те, которые еще скрыты и не показываются а это все равно как-то вот так Ну и далее мне нужно полученные штуки э, сгруппировать давайте назовем это все мы не будем здесь делать ту лист потому что мы не хотим чтобы у нас вся база завернулась мы теперь напишем items э, которые будут сгруппированы и первым делом что нужно сделать это сделать группировку я буду группировать по я буду группировать по составному кликшу, почему все это подставляется так и здесь у меня будет продукт, что такое, это будет сам продукт, который мы будем группировать и пусть будет count. это будет x count. то есть мы знаем, что они у нас не равны, ну и далее. Мне нужно это все отсортировать как раз потому count. Это будет ключ key, Count. Соответственно, дальше. Мне нужно взять только то количество, которое мне запрошено. Пусть будет 10. Теоретически это может быть параметр, может быть чуть позже сделаем. Дальше я хочу взять только то, что называется продукт, то есть некоторый projection сделать, okay, Я я получал продукт, мне количество теоретически не нужно, но ну, давайте не нужно, как будто бы, давайте чуть повыше поднимем. Дальше мне нужно сделать как раз projection. и теперь уже в ViewModel я буду использовать ProBoot Expression с вот и здесь мне нужен дефолт, и здесь нужен наверное компилям, и здесь дальше туллист, я уже буду получать готовые объекты и собственно говоря все. ну вот, смотрите я аккаунт использую только для сортировки, а нет он просто говорит, что поля такого нет, давайте уберем вот, вот и теоретически я уже получил все, что хотел, давайте я здесь тоже все почищу, вот так это примерно выглядит. итак мы получаем все объекты в которых есть review, то есть включая review. Ну, теоретически можно. А, подождите. Я не подставил, да? Ну вот как сделал. И тогда можно здесь сделать не только include, но и предикат, который будет говорить, что у меня review не равен. Ну, ну чтобы я все базу не вывернул наизнанку. Вот, вот так вот пример должен быть. Еще раз смотрим. А, мы включаем клубы, э, включаем ревью э, для продуктов, чтобы не погружались как на клуб. Мы фильтруем те, берем только у которых вообще есть ревью. И мы говорим о том, что мы будем э, только смотреть. Записи, не будем изменять, то есть отключаем э, change tracking. И э, для администратора подключаем, э, отключаем фильтры, если вдруг они у нас настроены. А они у нас настроены. Ну и дальше из этих айтемов мы выбираем э, через группировку все продукты, включ, включаем по количеству. Дальше мы их сортируем. Дальше мы берем 10. Можно кстати вынести в параметр. ну Давайте наверное так сделаем. Э, здесь у нас где-то так. У нас здесь неправильный request, У нас вот этот request должен быть. Мы его должны отдавать. Вот сюда он должен приходить. Этот request. У нас план принцип есть. Ну давайте еще добавим int total. Вот так сделаем. Это total мы можем вот сюда показать. Request total. Ну, если у нас, давайте сделаем вот так. Он У нас может быть null или нет. Или null, не или пусть он total равен 10. Вот так. Ну это нужно, естественно, в конец убрать. Вот, то есть э, мы говорим, что total можно добавить, и если не добавили, то он равен 10, в общем, по умолчанию. Вот. Ну и если тут нужно, конечно, сделать проверки, что если Total меньше там, 10, там больше нуля, тогда exception. Ну давайте, и request, total, меньше, допустим, там, 5 и. Там не знаю и еще какой-нибудь. О, давайте напишем request. Том, uh, там, ну вы понимаете, что, что там больше там, допустим, 30 Ой, ну тогда uh, operation. Я стоп. Здесь есть вот operation result. Так, мы должны вернуть uh, вот это вот list model каким-то вот образом var operation и соответственно соответственно его вернуть мы ну, предварительно наполнить operation add error что-нибудь там и invalid operation какой-нибудь requested не знаю, что тут нужно поставить, да? Да, creation most reviewed be calculated, ну и еще потому что кто ну, как-то вот так. вот, Я, честно говоря, не силен в английском языке. Но пусть это будет вот как-то так. Пусть это останется на мне совести, если хотите. Вот. И, собственно говоря, мы вернем информацию о том, что мы не можем, потому что неправильное количество запрошенных тодал. Я знаю, что это, в принципе, понятно. Ну, можно еще сказать, реку. Вот так вот напишем, как это будет, more than 5 and less then что-то мне 30 написал 30, Ну, чтобы пользователю подсказать, какие числа возможны. Ну, пусть это будет так, тут вы сами как бы решаете, как делать мэдж вот, да. вот я хотел так написать но ладно. вот ну и надо еще сказать что я в базе подготовил некоторое количество данных давайте я вам покажу так вот у меня есть продукты я тут нафига что вот вот эти вот они мне все включены здесь есть review и здесь указаны идентификаторы продуктов которые собственно были указаны вот здесь вот, и э, вот их тут некоторое количество, некоторые включены, некоторые выключены. Ну, ну, давайте их запустим, наверное. И, а, стоп, нам нужно эту штуку сначала где-то заиспользовать. Э, давайте тогда сделаем вот что, где у нас вот, product and points. И, а, у нас вообще этого метода нету, ну, давайте сделаем, ну, вот так, например, здесь будет какой-нибудь most. Э, там, то есть максимально как они максимально комментируемый здесь напишем most reviewed products соответственно ну и простите я опять скопируем и вот это вот не, не, не, не. Вот это ставлю вот сюда, пусть его смотрят все, мне не жалко, а здесь скажу get most reviewed Ну и пусть будет там, ну 5 для начала, давайте попробуем И, что-то тут, возвращаться мне должен здесь не кредит, а лист. Ну и реальный номер балл, конечно, наверное, лучше будет что мы возвращаем мы ну, здесь operation результат ах ну давайте тогда вот так вот я и сделаю вот и здесь у меня unit work поставлю, конечно же так и эти нужно поменять местами ну вот так вот я сделаю и теоретически я могу запускать мне больше делать ничего не нужно это get это Run. где моя Кодекс, мост, oh, Так, я уже... Вот смотрите, у меня э, как бы появились продукты, и здесь я показываю не только, э, ну, теоретически мне сюда нужно было сделать новый BIMOTOL, с которым просто написать там, ну, да, уговорили, давайте сделаем правильно, нам сюда не нужно вытаскивать пол базы для того, чтобы здесь отобразить какой-то буквально пять строчек смотрите я тогда уже projection играю, нам здесь нужно сделать select view ну допустим называется product most дальше что там было где view it viewmodels такое вот и соответственно наполнить его данными ну, допустим title у нас здесь будет какой-нибудь это будет x ну, дальше будет product.ca будет name ну, может быть допустим какие какой-нибудь name соответственно это будет также x k product Категория у нас всегда загружается name и, соответственно, там, total, допустим, review, это у нас уже будет x, okay, здесь будет count, здесь нужно поставить так. Ну вот такой вот какой-то vmodel, product view model давайте его создадим. И это будет простой класс, и его мы будем отдавать, вернее мы будем передавать список этих классов Вот так, вот так и соответственно вот так и вот так Ну, вот. ну Мне ну, кажется да. это будет все таки правильно Изначально у нас это не может быть ну, но ну, это бессмысленно Дальше э, вот такую штуку мы тоже сделаем, и она у нас тоже не может быть нов, все, все продукты лежат э, собственно говоря, в какой-то категории И теперь это можно вынести в фолдер, который называется View models Я теперь выбираю продать ViewModels, да, хочу, и здесь вот он появился ну и, соответственно, давайте запустим еще раз, проверим, что это теперь выводится по-другому. А нет, не выводится, потому что мы теперь сюда должны сказать, что мы получаем другой список. Вернее, список других объектов. Так, вроде бы запустилось. Продукт. Get Most Окей. Okay. И тогда У нас получился другой список. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, 43321. Зачем я это делаю? Я хочу залогиниться и проверить, что администратор имеет другие данные. Execute. Ну вот, не уверен, что я уверен. Два раза три. Ну, Но... черт побери. <laughs> не знаю. Надеюсь, что администратор видит. Другие данные. Ну давайте вот так вот я сделаю логаут. Ну, вы помните, что нужно еще вот так сделать. И здесь вот в application. Вот, execute. Вот. Ну, не вижу разницы. Возможно, я где-то ошибся. Но тем не менее. А, тут Ладно, не будем изобретать велосипед. 3. А, подождите. Нет, у меня где 4? Теперь нету. 3, 3, 3, 1, 1. А вот если залогиниться, да, и выполнить еще раз. Обратите внимание, 333111, execute, и появился еще один товар. Ну, видимо, у него какой-то скрытый, и так как он или сам скрыт, или еще что-то, в общем, такая вот секретная секретность, в общем, все работает как нужно, и я думаю, что мы вот с этим, мол, 3 -любит, закончили. Так, давайте все остановим и приступим к следующее у нас что. Так, Most Reviewed мы закончили. Most Rated, ну очень похожий, кстати, запрос. Единственное, что теперь не просто посчитать это количество, а сложить рейтинги. Ну, как я сказал, запрос точно такой же, поэтому теоретически его можно вот так. У нас тут uh, product get by id request. Давайте переименуем продукт. Здесь напишем продукт. Ой. Product get by id request. Вот так. Uh, можно вот этот вот uh, Ctrl-C, Ctrl-V. И опять прошу прощения за то, что я скопировал, и это теперь у нас будет most rated. Вот такой вот request. Ctrl C, здесь делаем вот так, это будет у нас теперь Упс. конструктор, вот так вот как-то вот так, и здесь теоретически так. У нас здесь что? Ну давайте тоже, да. А, то же самое total, ну Смотрите, здесь единственное что нужно сделать это э, Не Total Review А наверное Может быть как-то по-другому назвать его И сюда получить сумму ну, В данном случае я делаю Count А мне нужно э, сумму сделать А вот чего Ну того что ну, Давайте Review рейтинг. Так, она говорит, что нужно будет рейтинг, наверное вот так сделать. Вот. И, соответственно, что мы делаем? Мы... Тут нужно рейтинг уже все-таки написать, и здесь у нас будет рейтинг. Ну, most это у нас уже сюда не подходит, да? Ну, давайте сделаем все-таки правильно. Я настаиваю, что много классов не бывает. Пусть это будет Most Rated, вот так вот я сделаю, и Total Rating, вот так вот. Пусть они одинаковые, но тем не менее, я еще раз повторяю, много классов в C-Sharp не бывает. В какой-то момент, рано или поздно, наступит время, когда вам придется его использовать еще где-то. И вы увидите, что, в общем, я вам настоятельно рекомендую, а вы делайте как хотите вот айрей тет uh, я по моему назвал да и здесь у нас соответственно total рейтинг соответственно рейтинг ну по большому счету на этом все единственное что мне здесь нужно вернуть uh, вот этот uh, вот этот uh, вот этот uh, и соответственно здесь uh, где-то вот тоже um, кажется нужно теперь добавить я тут опять неправильно написал. Давайте я все-таки по-русски назову, в смысле по правильному назову Most Created Request. Вот. И здесь тоже все-таки напишу правильно. Вот так. Ну и соответственно мне теперь его нужно где-то вызвать. По большому счету я могу сделать вот так. И здесь могу написать rated. И опять же скопирую. Давайте вот сюда. И здесь у меня будет rated request. Вот так вот. И вернуть мы должны соответственно rated. В общем, смотрите, на самом деле вот этот вот. Vertical Slice, да, так называемый архитектура, то есть когда у вас все для одного реквеста легко копируется и можно переиспользовать, это на самом деле дает очень большие плюсы вот, э, в том смысле, что масштабируемость как бы, увеличиваться с количеством пассов это не может быть как-то отрицать, потому что мы знаем, что чем больше точек кода, тем больше масштабируемость. Итак, у нас появилась Most Rated. Я, честно говоря, не очень помню, какие я там рейтинги ставил и ставил ли их вообще. Но, как видите, ставил. И они даже считаются. Ну, в общем-то, все получается на сегодня. Ха, я думаю, что вы тоже получили удовольствие. В общем, смотрите, на самом деле потратить небольшой полез по времени. Мы один раз написали достаточно серьезный реквест, когда делали в категориях. Здесь добавили немножко продуктов. Ну а дальше пойдет все намного легче. Я думаю, что в скором времени мы закончим. А еще хотелось бы напомнить, что все самое свежее теперь будет появляться на бусти. Ту, собственно говоря, колобонга. Приходите, там будут опросы, видео, комментарии, статьи и все такое. В общем, приходите, подключайтесь, будем общаться. Так, ну на этом я с вами, наверное, попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код.